Жмят не знатых бобов. Вот тебе я, брат, за братскую любовь. Подогнал пузырь, держи, еды. Да, буду тебе благодарен я от всей своей балды и души. Там, снова местами поменяете, в общем, вот такой Подождаете, вот. Думаю, да? Да?